Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт на автофарм пасхальных яиц. Работает он довольно круто. Буквально за несколько секунд вы сможете собрать все яйца, которые находятся на локациях. А сразу скажу то, что собирает он яйца только в том мире, в котором вы находитесь. То есть я сейчас нахожу в Spawn World, получается, мире. Он здесь только и сможет собрать. То есть для того, чтобы собрать яйца в других мирах... Вам нужно просто, в принципе, тпкнуться на любой остров, либо же локацию. И все и в том мире у вас, получается, соберутся все яйца. Давайте, в принципе, я вам это сейчас и покажу. А для этого скачиваем чит по ссылке в описании, также скрипт. Буду использовать Star. Я думаю, в принципе, многие из вас уже его видели. А первым делом, что нам нужно сделать, это нажать на кнопочку Inject. И ждать, пока мы заинжектимся. Все отлично. У нас получилось заинжектиться. Далее вставляем сюда скрипт. И нажимаем кнопочку Excode. Так, все отлично. Скрипт появляется. Здесь нужно выбрать LOAT PJM GUI. Выбираем. Нажимаем Continue. Все, ждем сейчас, пока загрузится. Так, все отлично, скрипт появился. А вот эту вот панельку Tabs можно скрыть. Нажимаем на High Tabs, и она пропадает. В принципе, здесь довольно много функций. Можете пользоваться всеми. Но нам сейчас нужна самая основная функция, это фарм яиц. Так, значит, одеваем всех пэтов, которые у меня есть. И включаем бусты на удачу. Так, все это сделали. Теперь ищем фарм пасхальных яиц. Все, вот он. Автофарм эстер X. Включаем. И как видите, буквально за секунду-две собрались все яйца, которые были в этом мире. А именно их было получается 8 штук. Так, теперь тпхаемся, допустим, на любой остров. В фантастическом мире И смотрим соберет он здесь или нет Как видите тоже собирает Здесь у нас получается Было 6 Нет, да, 6 яиц получается В принципе на каждом мире По разному А также вам могут еще игроки мешать Потому что они тоже их собирают Так, теперь тпхаемся в Tech World Здесь тоже собирается Как видите, отлично Здесь тоже 6 было. Вот, уже 7. Также, кстати, когда яйца будут респавниться, они сразу у вас будут собираться. То есть, вы, в принципе, не дадите возможность другим игрокам собрать это яйцо. Так, ну и давайте два последних э, мира. Посмотрим, сколько там яиц. Здесь у нас получается 4, скорее всего. Собралось даже побольше, 5. Отлично. И последний мир у нас остается. Это Pixel World. Так, собралось еще одно яйцо. Как видите, они спавнятся и сразу собираются. Это, я думаю, очень круто. Все это Так, здесь тоже есть яйца. Как я понимаю, вот фарм у них идет. Да, все, отлично. Собралось одно яйцо пока что. Как видите, в этом мире, конечно, намного дольше собираются, потому что жизни у них побольше, и из-за этого они дольше у вас будут собираться. Как я понял, на яйцо отправляется максимум один питомец, и он потихонечку дамажит это яйцо и собирает его. Так, ждем пока все остальные соберутся. Конечно, здесь довольно долго это все происходит, я даже сказал бы очень долго. Но ничего, в принципе, самое главное то, что это работает Выгоднее, конечно же, фармить в спавном ворлде, в Теч ворлде и в фэнтези ворлде Остальные миры, ну, такое себе Потому что здесь, во-первых, меньше локаций Получается, сколько, три или четыре локации И здесь, естественно, намного меньше яиц будет, чем в других мирах Так, ладно, давайте поможем Отправим всех питомцев. А, в принципе, давайте выключим, чтобы быстрее яйца фармились. Также, кстати, можно включить X3 дамаг и X3 монеты, если вам это нужно. Но жизни, как видите, у них очень много. Даже все петы у меня ели как дамажное-то яйцо. Так, все, вроде бы это последнее яйцо. А нет, вот здесь еще одно есть. Давайте его тоже соберем. Пэта, конечно, падают такие себе, но что поделать? Это вышло такое обновление, то, что здесь такие фиговые пэта. А также, кто не знал, здесь в этом обновлении не добавили ни одного мифика, только легендарные питомцы. Получается, два легендарных питомца и ниже... Легендарных питомцев там идут по рейтингу. Вот, это плохо, конечно же. А также, по-моему, если не ошибаюсь, каждые 15 минут спавнится большое яйцо в рандомном мире. Не знаю насчет него, но вроде бы как с помощью скрипта оно тоже должно, по идее, собираться. Ну ладно, в принципе, на этом буду заканчивать. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. С вами, как всегда, был Избан. Всем удачи и пока.